Deu pra ele. Pra Yeah, Thank you. Все, ходя я. Все, Все, Дядя Игорь, пой, дядя Игорь, не упади, Дею кое а дею Продолжение следует...